21 век это век а, а, образования. И мы даем образование вот в формате edutainment. Мы даем обучение плюс развлечение. 90-е голодные годы, э, там базовые потребности закрываются, еда, одежда, безопасность в, вроде бы подзакрыли. Да? Люди начинают инвестировать в себя и, конечно же, в образование, потому что люди реально понимают, что... Э, Сильная личность, гармоничная личность – это личность, которая постоянно учится новым. вот Моя истинная рекомендация да – доходите. Ходите на все, что вам нравится, но при этом вы должны быть как губка. Вы пришли, взяли самое важное для вас и воплощаете это в жизнь. Потому что есть много таких тренингов наркоманов, они ходят на все тренинги. Да. В жизни у них ничего не меняется. Вот, и на самом деле это ну, достаточно пагубно. Поэтому образование – это очень мощная тема, тема 21 века. И э, интерес к образованию будет только расти.